Вот эта рыба без матов не называется. Ну, на ней ловится, я не выпендриваю. Все. Сегодня у нас финал Большого Кубка Fish Dream в Одесской области 2019 года. У нас два финалиста, Николай Валек и Белус, Алексей. Решается судьба главного кубка, переходящего, который разыгрывается раз в год. Как бы также победитель имеет право ехать защищать честь региона на всеукраинском турнире. Прикормка предоставляется здесь спонсором компании Fish Dream. Там прикормка IQ-шной серии Super Black и IQS серии Carp карась То есть на выбор, как бы ребята, там, им предоставляется по 5 пачек каждого вида корма и каждый мешает, что хочет, может совмещать их, может отдельно mm. на любой из них ловить. Но я вижу, что оба ловит на Super Black. Значит... А, может быть, но надо, надо смотреть. Может, два состава сделали. Может, где-то там при На немножко канал, да. да. Ага. Но просто ловит сейчас тарань. Говорят, что карася нету. А, хотя, в принципе, я знаю, что есть. То есть его нужно немножко там дальше просто половить. Но с такой ловлей тарани, с таким темпом, в принципе, все правильно. Там хороший средний вес рыбы. Ага. Так что посмотрим, какие будут веса. Я думаю, хорошие. Добрый день. добрый. Добрый здрасте дима играл Притали. флаг развешивали ну а, ничего сейчас э, повторим <свеч> <свеч> <свеч> Так. приветствую О, раночка елки-палки я понял тут на таране короче делается основная основной упор ну, черная прикормка это что, фишдрим, это этот блэк? Блэк, да. Супер блэк. Супер блэк, да. Ага. Друзья, вы видите, опарыш в какой-то воде, блин. Это ж не просто вода. Не, обычно. Да? Чтобы не, это сам не дрелся? Ну, а он... вроде как мягче становится. И запаха Да, нету. вода обычная. И, ну, есть идея, что он естественней, как бы, вроде ну, ага. он должен быть такой тоже, там, подаем. Ага. Ну, для рыбы привычнее. Чем вот, когда он дрыгается, да? Ну, да. Костя, расскажи, какими основными узлами ты пользуешься на своих рыбалках? Очень интересно будет нашим подписчикам увидеть именно те узлы, которыми именно ты пользуешься. Угу. Ну, давайте рассмотрим три примера. Э, три узла, точнее. Э, один узел это будет для привязывания крючка с лопаткой. И вот будет наш крючок с лопаткой без колечка. Второй узел будет для связывания двух концов, там например, шнура и фидергама, либо же шнура и флюрокрабона, любого отвода, как, ну, не имеет роли. Этот узел будет держать все, и монолеску, и монку с монкой, и нитку с ниткой. И третий узел, это будет узел, которым удобно и быстро привязывать карабины. Также можно привязывать крючки с ушком. Так что давайте начнем с чего-то. Да. Начнем э, с узла так. для крючка с лопаткой. Прикладываем к нашему цевью, импровизированную леску, в данном случае веревку. Ага. Делаем загиб. У нас образуется петелька. Обводим вокруг цевья. Ну, вообще нужно порядка, там, наверное, 5-6 раз, но в данном случае просто проведем 2, принцип будет понятен. И заводим конец нашей веревки в петельку. Все это дело стягивается и получается крепкий, надежный узел для крючков. Ну, соответственно, на тонких диаметрах это выглядит гораздо симпатичнее. То есть данный узел затягивается, не позволяет крючку соскочить и можно его использовать даже с лопаткой, без, без колечка. Uh -huh. Это первый вариант, он очень надежный. Я, если честно, уже пришел там буквально к этим трем узлам, больше выдумывать особо нечего. Uh -huh. Пороша. Понятно. Она старается только больше насадку делать. она на грызаного не сильно что-то хочет очищать. Ага. ага. И оттуда и отсюда, да? Поменьше, побольше. Друзья, вы видите? Там живой, наверное, осадку хотя можно и на дохлого тоже ловить. Но пока мне кажется что-то она больше интереснее, какой жимой. Угу. Даже не, не, не из-за этого, просто ну на нее ловится, я не, не выпендриваю. Вообще. Ну и правильно. Пока ловится, то надо да, было... ловить, да? Да. да. 20 ловить. секунд. Очень здоровый обувь. Я даже сначала первый подумал, что Здорово. это карп. Смотри, какая. Ё-моё. Да. Смотри. Супер. Второй вариант для крепления карабинов, либо же вот так, ну, таким же способом можно крепить крючки с ушком. Там, для морской рыбалки там не играет роль рычаг. Mm -hmm. Сейчас объясню суть. Мы продеваем в ушко наш шнур или леску, как угодно. Mm -hmm. Делаем несколько витков, порядка 5-6, вокруг нашего импровизированного шнура. Заводим конец в петельку, которая образовалась внизу. И очень важный момент, для того, чтобы узел не развязывался, не соскальзывал, заводим конец еще раз в эту петельку. То есть мы его вводим один раз в петлю, которая образовалась внизу, и второй раз разворачиваем в образовавшуюся еще одну петельку. И после этого затягиваем. Таким образом данный узел не развязывается ни при каких обстоятельствах, даже на скользких шнурах. Получается вот такой вот узелок. Олег что-то сидит, молчит, балдеет. Это, ну, это не еще... нечего. нечего сказать? Нечего. Это у тебя просто новая шляпа, я смотрю. Да, шляпа вообще суперская. Так, Олег, у тебя тоже супер блэк, да? Ну и тоже ловим. И что подсаживаешь кукурузку, все подсаживаю. И червя, и кукурузу, и опары все подсаживаю. Ага кориандра добавил Кориандр, да здесь не было ничего кориандрового У -у -у. То есть в надежде в надежде шилейщик может подойдет какая-то рыба а так, ничего такого больше не Алекс, скажи, ну по идее летом сладкие прикормки ну эффективнее мне кажется или или это ошибочно рыбу если на то да а если на -а -а -а -а -а. Тарань-карася. Тарань-карася, тут чуть-чуть другая действует. И третий вариант для связывания друг с другом лески, либо шнура, либо фидрагама и лески, как угодно. Узел очень простой, очень надежный. У нас есть два отрезка нашего импровизированного шнура. Мы складываем их между собой и образуем вот таким вот образом, вот таким вот петельку. Сейчас, конечно, я вам это не покажу, но в случае с тонкой леской, со шнуром не мешает смачивать, потому что когда вы смачиваете леску, она как бы слипается друг с другом, и вот в этом моменте она не расслаивается, а идет как бы общим. Угу. Образовалась петелька, после чего вы в нее заводите три раза наш от отрезок. Ну, в данном случае пускай будет два. Этого на толстом диаметре будет достаточно. И стягивать. Если не ошибаюсь, это называется вообще хирургический узел. Да, абсолютно правильно. Образуется вот такой узелок, который не стягивается. И позволяет исп использовать друг с другом фидергам, монолеску, шнур, тонкий шнур. То есть никаких проблем с, проблем с ним нет. Угу. Быстро и удобно. Но я пока еще ситуацию особо не оценил. Еще пока не могу объективным взглядом вот только приехали 10 минут назад, поэтому я еще пока не понимаю вообще, как тут баталии расходятся. Он так на первый взгляд невооруженным. Вижу, что, по-моему, Леша ловит чуть больше. Чуть быстрее. Ну, он фартовый, да. Есть такая вероятность, что через часика часика 3-4 у него станет лещ. Это я вангую. Вангует. Ага. Посмотрим, как твои вангование реально покажет. Но я болею за Лёшу, но что-то кажется, что выиграет Олег. Это такой импровизированный узел для использования волосяных оснасток. В принципе, я крайне редко пользуюсь, потому что мне в соревнованиях не нужны. На обычных рыбалках тоже. Но я даже не знаю, наверное, как это сделать правильно, откровенно говоря. Я делаю это так, как я делаю. Никаких проблем с этим не возникает. Мы продеваем наш отрезок лески, в данном случае шнура, через отверстие ушка крючка на конце вяжем маленькую петельку обычную, ту, которую мы уже показывали после история в принципе такая же, как и когда я вам показывал привязывание крючка с лопаткой мы разворачиваем отрезок нашего шнура создается петелечка обводим и вот фишка в чем, почему сначала я вяжу, ну, я вяжу петельку Потому что мы, когда обводим, то есть я делаю обычно больше запас, мы когда обводим нашу леску вокруг цевья количеством оборотов, мы можем, ну, надо учитывать длину оставшейся вот этой вот оснастки. То есть, к примеру, мы провели вот так вот, завязываем наш узел и у нас остается вот эта вот петелечка. То есть, она, конечно, на леске выглядит совсем по-другому. Вы э, протягиваете сюда там зерно, либо боли, как угодно. Здесь вставляете стопорок и стягиваете. Угу. И вот таким образом образуется наш волосяной монтаж. Угу. Меня он вполне устраивает, никаких проблем нет. Ну, я знаю, что ребята тут и кембриками придерживают, делают обратную намотку, но ну, я так крайне редко ловлю, а когда я ловлю, так меня все устраивает, проблем нет. Вот эта рыба без матов не называется. Да, это мы рыба сплошной мат. Рыба мат, да? Это просто, это, это злая рыба. Что вообще, как получается? Кто кого? Ну, Леша пока впереди. Леша, впереди. Да, э... пока плотно впереди. А мы там дальше посмотрим. как бы Сдаваться не собираемся. Расскажи о своих узлах, которые ты вяжешь. Ну, в принципе, я могу только дополнить то, что показывал Костя, потому что, в принципе, в целом мы пользуемся 90% одними и теми же узлами. Это узлы, которые уже проверены и как бы нет смысла изобретать какой-то велосипед. Он забыл показать такой узел, как восьмерка. Это самый такой примитивный, самый... Ну, один из самых популярных узлов, угу. которым как бы, достаточно часто люди пользуются в обиходе. Он позволяет привязать ну, сделать обычную петлю, то есть делается очень просто. Мы сначала формируем себе петлю uh -huh. заведомо того размера, ну, примерно какого мы хотим, то есть большую либо же маленькую. Это не имеет значения. Мы сформировали петлю, у нас есть два отрезка, они как бы вместе. И с них вот так путем легкого движения кисти мы формируем еще одну петлю. И потом эту петлю проворачиваем от себя, зажимаем, а вот эту петлю на себя продеваем. Почему называется восьмерка? Потому что когда он при затяжке, он формирует форму восьмерки. То есть я такими узлами вяжу петли. Олег, скажи, а вот эта резиночка стоит, да? Да. Для денежных. Стопор, да, да. обычно стопор, чтобы да, да. липсовать. Это что, фуда? Чтобы не клипсы, я здесь с клипсу, потому что клипса бывает режет шнур. Ага. А шнуры, когда тонкие, они бывают, прорезаются, протираются. Да-да. Резиночка, она как бы амортизирует хорошо. То есть резиночку продевать через клипсу, да? Да, точно та же клипса на катушку намоталась. И если, например, плюнет крупный карп. Пожалуйста. И она там что, что будет с резинкой? С резинкой она будет амортизировать, как бы, если надо срочно снять на клипсу, значит рвешь резинку и все. Ага. Второй узел тоже используется для привязания одного отрезка привязывания к другому. Он очень простой, очень примитивный и очень корот, быстро по времени, то есть небольшое количество времени занимает. Мы связываем, формируем вот такую петлю, в эту петлю мы продеваем другой конец лески и откручиваем вокруг второго отрезка. Ну, на таком толстом диаметре как бы много я обкручивать не буду, но вообще надо сделать там раз в 7-8. И в обратном направлении надо сделать где-то на 2-3 оборота меньше, чем мы сделали в первом направлении. Здесь я сделаю три оборота в одну сторону и один оборот в другую. И потом продеваем в эту же петлю. Естественно, это все смачивается, аккуратно затягивается. <связывается> ну, и получается такой какой-то узелок. Ну, на меньших диаметрах он выглядит тоже. Ну, аккуратненький и так. Он очень простой, очень быстрый, и не, не нужно выдумать там никакие морковки и так далее. Хотя морковка но для шок-лидера все-таки все равно является самым популярным узлом, потому что ну, это в основном как бы карпятники используют, потому что у них там достаточно толстые диаметры в принципе и шок-лидера, и веса они используют очень большие. Там 120, 150, 180 грамм. Для них это важно. В фидере это не столь важно, потому как, допустим, в нашей области там 60-80 грамм на реке веса это уже хватает с головой и нет надобности использовать веса там более 100 грамм поэтому у нас и основные диаметры тоньше и шук лидера соответственно тоньше некоторые вообще не пользуются. Ну ты как себя уверенно чувствуешь? Ну, нормально, да. Ага. Есть некоторые проблемы что-то со снаской Один шнур перетерся и сейчас пару раз клипсу потерял, ну клипсу слетело и только чуть где-то мимо бросаешь уже рыба не нет, это неактивно. активно. А вот, смотри, рыба-дерево, видишь? Высок деревяшку. Утоми утоми ее. Да нет, это деревяшка. О. Тяжелая. Здесь надо. По поводу вертлевов, карабинов, есть еще один альтернативный узел, который показал Константин. Допустим, покажу, как это делаю я. Как мне кажется, что это занимает большее количество времени и немножко может быть сложнее, ну почему-то я так изначально привык, я вяжу так. Я завожу там, шнур, леску, неважно, в ухо и формирую здесь вот такую петлю. И потом уже вот этот двойной отрезок леска я обкручиваю. Естественно, ну, сейчас сделаю больше. Сейчас. Естественно у нас нури леска это делается большее количество оборотов. Здесь мы сделаем буквально их три штуки и потом завожу в образовавшуюся петлю. Естественно смачиваю и затягиваю. Ну и тоже получается такой достаточно аккуратный узел. Как бы тоже все просто. Какой лучше, не знаю. Тот, который показывал кости, он однозначно быстрее и проще. По крепости я думаю, что они примерно одинаковые. Тут уже кому что нравится. Я просто к другому привык, поэтому я как бы так вижу. Леже, кукурузу ты используешь? А, да, я попробовал, что... -то... Не нужно она вроде пока. Не нужно. Смешаем с давленным чесночком потом и ухой добавим специи, и будет вкусный соломурчик. А, Для да. наших финалистов и гостей. О, класс. Влиятельных гостей, я бы попросил уточнить. Даже Витя приехал, вот он, самый влиятельный гость, это Виктор. Витя чемпион по плотве. Да, красавчик. Расскажите, а узла? Самый простой способ завязывания вертлюга. Так. Да. Слаживаем леску пополам. Так. Угу. Вставляем... Сюда, вот сюда да, да, да. вставляем в ухо вертлюга. Так. Вставляем, да, протянули. Вот. Делаем простой узел. Перекидываем вертлюжок сюда. И аккуратненько перед этим смочив леску. Можно пальцами в стакан воды, можно слюной, ну, Обычно мы всегда слюной смачиваем. Потому что стакана сюда под собой нету вот. и вот оно получается вот она затягивается вот. Вот. все лишний обрезаем кончик и это выдержит ни одну рыбалку легко и просто и что не пережигается леска не пережигается очень надежный мощный узел и вы сами лично пользуетесь таким узлом да это самый простой быстрый узел Тут? Червя резак. Вроде платва чухнула, пытаемся карася выдурить. Так. А карпика то, что ты. А, ну, да, была у нас по Мы с Олегом подумали, что это карп. Я прицепил червя, но он забагился за морду. Ага, ага. такой грамм 60-70. Ну, так это же серьезный довесок да. к победе. Две минуты. Две минуты. Это много или мало? Это точно. Но ну, если сейчас карпушу рванешь, не успею даже вытащить. За две минуты? Да. Еще если платичку, да. еще можно. Есть. В лед. А уже с карпушей поиграться придется. Ну да, потому что. Стрихку. Твоему оппоненту что-то везет. Везет. Но это не везет, это мастерство. Ага. Он же ж не пьет. Ага. Мне никогда не нравился. Никогда не нравился. Самый простой способ привязать якорь или лодку, допустим, кадола, это конец шнура, это кадола называется, да если к якорю, вот, допустим, у нас якорь, вот мы берем, вот, завели, вот, раз обвели, второй раз обвели, третий раз обвели, простой, да? И вот вы видите, вот это вот прямой штык называется, все. Это у вас никогда не сорвется. и смотрите что дальше развязывается когда вы закончили рыбалку свою сессию развязывается легко и просто без всяких узлов без ничего показываю еще раз вот вот мы вставили петлю и вот мы просто раз как детские это шнурки на ботинках два и вот три. все придержали вот, вот оно что у нас получается сюда можно поставить марочку, но ну, это у нас этого как и правило нету марочки, это чтобы дополнительную проложить. Вот мы, вот, все. вот, вот мы вытянули этот конец. Вот, все, видите, красивый прочный узел. Никогда, вот сколько я рыбачил на лодке, никогда, вот оно болтает, его кидает, кидает, кидает, кидает. Но когда мы пришли на берег, надо нам это все развязать. Вот мы раз, аккуратно пальцем. Выдерживает нагрузку сильно и в то же время вот это вот. Пожалуйста, видите? Класс! Так, у нас это неудобно. Олега даже горло большое. Больше обычного. Ниже Саня опусти. Подожди, подожди, Олега. А Не так серьезно. Подходи к вопросу. Нет, ты перевали для начала. Вот так вот. Обычно выстрелить, подожди. Подожди, подожди, подожди. Ловил репу. Проблема в том, что он у тебя не влазит в эту. Понял? Ага. Саня, держишь? Держу. Смотри. 80, 80. Все? Ну, 8. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. Так. 13 200 250. Поправляю. Ну там и, а вязать. Вязать, вязать, вязать. А. Там и Молодец. Надо было у ну, тебя что <с сделать. Пожалуйста, ручку сразу. Просто повезу. Да, красиво. Вот это такое. Покажите карты Покажи дикарты Вот он красавец. Не знаю, он реально такой. Маленький. Так. Надеюсь не передумали. Красно... А ну покажи, Красноперочку. Ух, кола. подлечик классный. Ну, то да, Ну что, можно поздравлять чемпиона? Да, спасибо. Долгие года. Долгий боевой, боевой раскрас. Да. Ну, а что же вы хотели? Ну расскажи, как тебе так удалось? Все-таки Олег серьезный соперник. Ну, Ой, я ниже сидел. по течению сидел, во-первых, то есть так. у меня было уже преимущество. Так. Вот. И, в принципе, плотва сразу стала. Ага. То есть Олег начал чуть дальше, я ближе. Ага. Вот. Ну, я думаю, скорее всего, из-за того, что я ниже по течению, то есть у меня преимущество было. То есть в любой момент, если бы он, допустим, начал ловить там где-то дальше, я бы туда остановился. Тоже был вел. Да, то мне есть... не пришлось этого делать, потому что у меня рыба крупная плотва стояла. Вот, потом и карась в конце начала, и карпик ловиться. Вовремя пришел, карпик. Подошел, да. Да. А. То есть уже переключился, в принципе, там, чувствовал, что запас какой-то есть. Переключился, там закормил обильно, поставил пучок червя, ждал. То есть, когда ты уже был уверен в своей победе, ты еще ну, не Поставил уверен, еще. Но я ну, поглядывал за да. Олегом, смотрю, что там. Поставил еще ключок э, червя и добил, короче, Олега с пойманным карпом. Я правильно понимаю? Нет, это не добил, а что я добил? Ну а что? Я говорю, как оно есть. Я как не сыграл, он просто там для эстетического удовольствия был. В прошлый раз у тебя противник уснул. Да. Да. Был такой момент. Да, да, да. В этот раз я ему с натворного налил, ну. Он не захотел пить, да? Не, не захотел пить, он синяки на горле так и ставить. Не, А если без шуток, то достаточно хороший соперник, мне приятно было с ним порыбачить. То есть я знал, что он рвется, просто так не будет. Ну, отдаваться без боя да еще. да не он не хотел сдаваться я ему сразу предложил денег он не захотел то есть сказал, я богатый человек то есть как бы, ему, ничего не надо. ему нужен медалька правильно то есть молодец он к этому давно шел в принципе и я не жалуюсь тоже шел ну не дошел сегодня сего, раз сегодня на его будем ставить. пытаться в следующий раз понял большой кубок Fish Dream в Одесской области 2019 года. Ура! Я победил всех участников за выдержку, за стремление к победе. Но у нас есть финалист и победитель. Давайте поздравим нашего финалиста, это Николаев Олег. Олег, ты молодец, можешь даже ко мне подойти. Я понимаю, что ты боишься, но не надо. Я тебя поздравил, ты реально молодец. Все, спасибо. Тебе памятная табличка о том, что ты финалист. А и вещичек корма. Ну, вот а так да. я, на покушать. Отлично. Ага, так Так, ну и переходим к нашему победителю. Белос Алексей. Прошу Алексей вас. Белос. Да, Лелик, ты молодец, да. реально очень хороший вес. Спасибо. Ты красавец, показывал стабильно хороший результат. Ты лет шел? Ну и шел, и дошел. Так, тебе... Памятная брошь ага. на кепку. Красиво. Серебряная. Прицепишь, будешь ходить. Рыба. Потом. Я ж не знал, что там серебряная. такая брошь будет. Рыба. Немного прикормки Спасибо. для дальнейших достижений. Кубок, который останется у тебя, как победителя Большого Кубка Фишды 2019 года. И также переходящий кубок. С табличкой. Ага, с испенничьим ага. всех победителей. Да. Я тебя еще раз поздравляю, ты владелец. Спасибо. Давай. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ну что, теперь идем есть уху? Идем. Да. И, и финалисты победители одинаковые порции, Олег. Друзья, меня как-то спрашивают о том, как я сам пришел к тому, что неравнодушно отношусь к мусору, о том, почему я ловлю не больше, чем на 5 крючков и норму вылова не нарушаю. И я сказал, что я был потрясен отношением к природе наших спортсменов. О том, как они относятся к рыбе, как они относятся к природе. Ни один из них не кинет курок в воду. И не кинет пачку из-под прикормки на берег. Да, они адекватные люди. Понимающий толк в тактике и стратегии, с разносторонними интересами и хорошим чувством юмора. С ними легко и приятно общаться. Поэтому эта компания мне очень сильно понравилась. Я думаю, что в следующем году, когда начнется опять Fish Dream 2020, нас будет больше. Поэтому, друзья, приобщайтесь к рыболовному спорту. Это здорово, интересно и увлекательно. Не нарушайте нормы вылова, не выбрасывайте мусор на берег. Будьте примером для других рыбаков, для своих детей и для всей страны. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клева. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Ну что, ребята, кушаем уху. Спасибо нашему спонсору компании Fish Dream. И спасибо нашему информационному спонсору Третьякову Александру и его каналу Все для клева. Он сопровождал нас на всем нашем пути, поэтому ему большая благодарность.